Здарова, друзья! Сегодня мы будем готовить у подписчика дома с подписчиком. Что у нас сегодня? Болины. Болины. Болины. Будем готовить блинчики. Показываем уже взяли ингредиенты, он себе сразу взял Где, вспышка. О, немножко так. Он себе уже а, этот самый рецептик нашел, и будем по этому рецептику так вот готовить. Короче, будем потихоньку идти к этому. Вдвоем. Потому что я блинчики готовить не умею. Что будем делать? Ты будешь яйца ножичком забивать? Как это профессионально. Да, вот я тоже. Сколько яиц будешь класть? Отлично. Давай будешь шкролупой сегодня? Да ладно, что ты со шкролупой? Мы собираемся делать блинчики, а не сухарики, знаешь ли. Итак, забиваем последнее яичко. И яичко. И яички. Так, что у нас дальше? Сахар, соль. Сахар, сахарим, салим. Сколько сахара там нужно добавлять? Чуть-чуть на глаз. Я говорю, на глаз, а не в миску. Нормально. Соль. точно соль да ну я не буду бросать ты будешь сразу забивать да. о боже о боже а ничего не забыли ну, пока сбить. ладно а пока наш мистер блендер сбивает яйца мы откроем молоко так что помогу о! О! Ребята, просто одной рукой никакого монтажа, никакой склейки. О, боже, как это красиво. Как это залипательно. Хватит? Нет, ты попить хотел? Ну, я думаю, хватит или не хватит. Я думаю, хватит, наверное. Ну, теперь точно хватит. Теперь да. Как бы много не было. Дальше опять будешь блендерить. О, О, да. Так, теперь мы засыпаем... А, ты будешь по весам сыпать даже? Да нахрен на глаз! Вау! Ребята, вы когда-нибудь пользовались приготовки весами? Я, конечно, знал, что у меня подписчики бывают придерживые к готовке, ну, чтоб на стол. Угу. Сколько? 200, угу. А сколько надо? 500-600 да. Понятно ну, Короче, еще одна тарелка такая У -у -у. Вторая тарелка отправляется на весы 23. Ну да, где-то 500-600 и вышло Да Теперь ты это будешь все сбивать. Нам уже нужно жидкое, да? А не тесто именно Прикольно. Так, сейчас вот такая вот масса уже получается. Подписчичек мой подглядывает в телефон, чтобы ничего не пропустить. Думаю, рука у тебя уже устала. Устала рука? Честная или соврать? Не, а лучше не надо. Ну, тогда не Молодец, молодец. Может, не рухайся матами. Сколько нам надо Там масла? Масло еще будем добавлять снимаю. Я думал, что масло нужно будет добавлять, типа когда ты уже шаришь на сковороде. Mm -hmm. Ну это да. Тогда -то, смысл сюда. Шоколад не слепалось? А, -а, а. Вроде бы. А ты это самое задумался или не немного ли? Ой, озеро, смотри. Столовая ложка штук. А, это у столовая ложка, это вот это. Сбить и все. Жарим. Жарим. Офигеть так быстро. Так вот, друзья, получается кулинарные шедевры. Кулинарная рубрика. Надо пожрать. Мы открываем новую рубрику. Надо пожрать. Будем теперь ходить по подписчикам и готовить с ними. Кстати, что кому надо, пишите, придем. А это идея. Объедим вас. Это как это поедем поедим, да, mm -hmm. мы надо пожрать, а мы по <laughs> пойдем пожрем. Поедем, поедим, пож пойдем пожрем. Так, я думаю, что уже можно. Мы будем тон тонкие блинчики готовить, да? Как, как в фильмах, в, в американских еще подкидывать их, да? И ловить. Так, плескаем масло на сковороду. Сами понимаете, сковорода должна быть обычной без всяких нам новых тюхвали фигляли так он короче взял сковороду и наливает а надо было чтобы масло ой надо было чтобы она нагрелась Чтоб ты кидала она шипела а то она приходит наверное понятно. а тебе не проще было бы подносить вот эту держать А ладно ну чтобы не капало на пол ну зачем чтобы не капало на пол скажи пожалуйста понятно Ждем. <смех> так, мист. Ого! Применили заклинание, жарся. А! не выпендривайся! Ай! Чё ты ржешь, а? Чего ты ржешь? Ты специально это сделал? Ты на, ты накаркал специально. <смех> Смотрите, как получается красиво. Ох, как говорится, первый балин как ситакомом. Да, может и не комом. Какой прекрасный золотистый оттенок. Просто красиво, вкусно. Выглядит уже вкусно. Э, друзья, вы не передали, вам не передается этот запах, но запах жареного блина, жареного масла. Мы жарим масло. Это, короче, жареное масло будет. На блинах. Так, все, пожарился. Отлично. Пока наш мастер-повар занят, я немножко добавлю свафильку. Прекрасно. Она там аккуратно растеклось, да? На это распавсит сковороде. Вот. И на пол. Как же без этого? Да. Ну что, друзья, у нас первая проба. Пробуй. Время пошло. Умрешь, не умрешь? Как она? Он говорит, что это вкусно. Я фэлл, и я это проверю. Сейчас я проверю. <свят> вот такая вот угорочка уже получается. Смотрите, какие лепестки. М -м -м, как это красиво выглядит. Просто... М -м -м, сейчас еще... О, да. Шик-шик-шик-шик-шик-шик. Зацените его татуху, японский чел. А Свечи. Ну, самурай, какая разница. <свят> Короче, ребята, он этого не видел. Но пока он там готовит... И чекает ютубчик, мы, короче, добавили очень много сахара в блинчики в тесто. Короче, сейчас будем пробовать его, наверное, заметит. Прям, прям почти половина вот этой вот. Что -то. О, привет. здрасте. Я да, то, смотрю Ютуб, он мог меня предупредить, чтоб я вырубил, ничего Да, Ютуб это ладно. Вот он сейчас нагло без камеры сделал это, теперь на камеру повторяй. <толк> Давай. <Поддавали. рак> <Это заебал. толк> Я должен это видеть. <толк> Шлеп. красавчик. Вау. Так, ребяточки, а теперь, пока мы приступаем к конечной дегустации, вы начинаете уже ставить лайки, писать комментарии и подписываться ради этой злюки собаки. Все, вот такая вот красота получилась. Всем спасибо за просмотр и приятного аппетита!